Аня, можете ли вы дать какое-то простое, но эффективное упражнение для восполнения энергии после общения с токсичными людьми? Так или иначе, они попадаются там сям Дам сейчас упражнение, но начну с того, что придите на автор жизни. Потому что даже тогда, когда вам будут попадаться токсичные люди, это перестанет вас э, трогать. Ну, то есть вот есть они, есть, но вот токсичные они. Потому что если вам нужно упражнение для того, чтобы прийти в себя после вот этого, то это уже говорит о том, что это вас слишком задевает. Вот поработайте с собой. Займись собой. Вот у меня, видите, как, так, чтобы, чтобы не забывать: займись собой. Упражнение. Значит, это дыхательное упражнение. Закрывайте глаза, я сейчас буду его делать с открытыми глазами покажу вам. И делайте так, закрывайте одну ноздрю и вдыхаете воздух, делаете глубокий вдох одной ноздрёй и выдыхаете ей же, потом закрываете следующую ноздрю и другой ноздрёй, делаете вдох-выдох. И вот так вот чередуете, делайте так, засеките таймер, можете делать так одну минуту, лучше три. Но если у вас совсем нет времени и нужно прийти в себя, значит, вот одна минута, этого уже вполне достаточно. Что происходит? Из-за того, что сначала вдыхается воздух одной ноздрой, потом другой ноздрой. йоги говорят, что происходит влияние сначала на, одну, на одно полушарие, потом на другое, симметрично. И сначала насыщается кислородом одно полушарие, потом другое. И это очень сильно приводит в равновесие внутреннее состояние. Это упражнение действительно очень эффективное. Прямо вот оно супер для того, чтобы прийти в себя. Вот именно хорошо чувствовать в любых стрессовых ситуациях. Это вот простое, но эффективное, быстрое упражнение по запросу. Но самое лучшее — относитесь к токсичным людям по-другому. Ну, Они есть. Есть себе и есть. Ну. Вот. Значит, они тоже угодны Вселенной Богу. Они выполняют какую-то роль, какую-то функцию для того, чтобы, возможно, вы, чтобы выросли над собой и стали лучше. Для этого вам посланы эти люди.